Которую мы а где же лето? Лето в общем нет На кустиках листочки питали, Но холодина, где же лето? Нет Как дальше жить? Кому звонить не знаю Кому сказать, что вот одни дожди От радости весной вы плясали Но лето вот твердить не подожди рядом где-то здесь, но не найдем ко мне никогда дорогу, На другой поезд надо пересесть, А вдруг и там дожди и холодина, а вдруг и там сплошная перена, И мне опять идти до магазина, и только там That Да не жалеть